Веселая ферма, книга и серии ⁇ Умные картинки ⁇ Супер новинка от издательства Азбукварик ⁇ говорящий планшетик. С помощью этого планшетика ребенок сможет изучить животных фермы. В книге 4 режима работы. Первый режим ⁇ это звуки. Второй режим работы – это «Песенки». Нажимай на животных и слушай песенки. Я ослик, работящий, помощник настоящий. Хоть ростом высок. могу осить мешок. Следующий режим работы – «Загадки». Давай отгадывать загадки. Для ответа нажимай на животных. Кто в кудрявой шубке? без хозяина, скучает. Кто это? Верно, собака. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Кто это? Следующий режим работы – это игры. В планшетике собрано несколько различных игр, которые вы можете посмотреть. Шопка. Oh. Приятным дополнением к этой книжке будет то, что планшетик можно достать и взять с собой в дорогу или в больницу или еще куда-нибудь.